Друзья, всем привет! На связи Евгений Ванин. Очередной отчет по партнерской программе сервиса Просто Гейм. Это сервис для работы с Инстаграм. Здесь скоро появится очень много интересных фишек и функций, когда вы сможете не просто создавать визитки, за счет этого сервиса и работать с Инстаграм, да, но еще и набирать подписчиков в Инстаграм. Здесь много обучения сейчас добавляться будет. В общем, компания развивается, партнерская программа развивается. Я хочу поделиться своими результатами и немножко поговорить про то, что мне пишут периодически в комментариях, что это лохотрон, развод, это матрица и так далее. Сегодня мы развеем мифы и, соответственно, посмотрим, сколько можно зарабатывать вообще на партнерских программах такого плана вообще любого плана на самом деле итак заходим в раздел мой доход я начал участвовать в данном проекте то есть зарегистрировался 2 февраля сегодня у нас 25 февраля, то есть прошло 23 дня. Из этих 23 дней 2 дня сайт не работал. Он был на ремонтных работах, так скажем, из-за того, что была ДОС АТАКА. То есть 21 день прошел и по сути за 21 день у меня заработано 9042 доллара. Если мы зайдем, посмотрим сколько это в рублях сейчас. да? Давайте зайдем в курс Курс рубля, ну доллара к рублю, это получается 9045 долларов, это 591 413 рублей за 21 день. То есть более чем полмиллиона рублей, практически 600 тысяч рублей за 21 день. Стоимость входа в этот бизнес, она очень смешная, да, то есть кто-то говорит лохотрон, да. Uh, ну, знаете, не попробовать, uh, наверное, самый большой лохотрон в вашей жизни. То есть есть такой шанс uh, войти в компанию, которая реально работает, реально дает продукт. Этот продукт стоит всего лишь 12,5 долларов, да, потому что 2,5 доллара берется еще первая комиссия, и все, это все вложения, которые от вас требуются для старта. 12,5 долларов за бизнес, который может приносить реально большие деньги. Понятно, что деньги эти с неба не сваливаются. Да, здесь нужно работать. Но, э, как вы думаете, насколько сложно продать тот продукт, который реально нужен людям? Например, для работы с сервисами Инстаграма. Давайте зайдем в сервисы. Сейчас покажу. <coughs> Вообще сервис, э, многие знают, такой есть сервис TopLink. Вот Стоимость данного сервиса в год 60 долларов. Здесь он также, то есть сервис для создания визиток стоит 60 долларов в год. Но для тех, кто покупает его вот здесь, на, ну, на этом сайте, так скажем, он вам обойдется всего лишь 12,5 долларов. Благодаря этому конструктору вы сможете создавать визитки для своего Инстаграм-аккаунта. Вы можете эту визитку даже не только в Инстаграм-аккаунт еще куда-то задействовать. Да? Здесь можно добавлять видео. Социальные сети, вот так вот выглядит визитка, которая отображается в интернете. Сейчас вы знаете, что очень много именно мобильного трафика. И, соответственно, по сути, это не просто визитка, да, не просто визитная карточка. Вы можете создать так скажем, полноценную воронку продаж. Да? Потому что человек может зайти по вашей ссылке, посмотреть какое-то видео, подписаться на, вас, на ваш инстаграм, подписаться на вашу какую-то социальную сеть, на рассылку телеграм-канал и так далее, то есть вы сюда можете все добавить. Это очень крутой инструмент, который дается вам всего лишь за 12,5 долларов в год. Одновременно с этим вам дается возможность зарабатывать в этом бизнесе. Почему здесь такие большие доходы? Партнерская программа выстроена таким образом, что вы можете зарабатывать ну, просто невероятно быстро да, и невероятно много. Вы видели мои результаты за 21 день, да, то есть более полумиллиона рублей, практически 600 тысяч рублей. Но опять же, да, почему у меня такие результаты? Потому что у меня есть система, у меня есть уже база подписчиков и так далее. Но вам никто не мешает делать то же самое, что делаю я. Для своих партнеров я уже приготовил готовую систему, то есть абсолютно бесплатно вы можете собрать систему с моими уроками. То есть это будет страничка подписки. Я уже показывал, но давайте еще раз покажу. Будет вот такой вот лендинг. Да? Если вы сейчас начнете собирать подписчиков, то есть, смотрите, друзья. Э... Вот эта вот воронка, она вам нужна не только для продвижения проекта просто гейм. Да? Можете... Во-первых, у вас собираются подписчики, с которыми вы сможете работать и в дальнейшем. Да? То есть, если появляются какие-то интересные продукты, интересные сервисы и так далее. То есть, вам не нужно будет искать где-то трафик дополнительно. Да, потому что вы уже соберете его. Да, вы соберете свою подписную базу и сможете с ней работать. Вы получаете, в общем, вот такую вот воронку: да, то есть, вот такую вот страничку подписки. Здесь поменяете свою форму, точнее, мою форму подписки на свою, чтобы подписчики шли в вашу базу. Потом вы получаете вот такую вот страничку с уроками. Сюда встроены еще несколько источников дохода. И, по сути, вы получаете не только бизнес готовый, да, то есть вы получаете не только участие в партнерской программе сервиса Просто Гейм, вы получаете еще готовую воронку, которую ну, обычно я продаю за 1400, за, там, за 3000 рублей у меня покупают такие воронки. Вы ее получаете абсолютно бесплатно, просто попробовав участвовать вот в этом бизнесе. Как работает ä, партнерская программа, давайте расскажу, потому что многие... Говорят, что матрицы – это все пирамиды и так далее. Самая большая пирамида, друзья, это наш пенсионный фонд, куда мы всю жизнь от нашей зарплаты носим деньги, и не факт, что мы их когда-нибудь вообще получим. Да? Вот. И все остальное тоже, в принципе, где мы живем, все это финансовые пирамидами можно назвать. Это же просто финансовый инструмент, это партнерская программа, которая помогает во-первых, компании привлекать много клиентов, а партнерам помогает много на этом зарабатывать. Причем мы продаем не воздух какой-то, а реальный продукт, это сервисы. И сейчас здесь будет много чего еще и появляться. Просто гейм. Ну и плюсом от меня вы получаете готовый инструмент с уроками по трафику, да, а это тоже стоит денег. То есть ценность, которую вы приобретаете за те же самые 12,5 долларов, она намного выше, чем вы за нее платите давайте пройдемся немножко по маркетингу по матрицам сейчас покажу как они работают у меня открыто то есть можно начинать вот именно с первой матрицы я начинал сразу открыл первую вторую третью потому что с каждой последующей матрицы вы просто получаете доход в два раза больше вот но можно начать вот с этой самой первой за 10 долларов получить уже все преимущества и потом посмотреть нужно вам это или нет Захотите, потом купите вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, там, хоть девятую матрицу. Да, у меня шестая, вот она стоит 320 долларов. Ну, не мудрено, потому что я заработал уже более 9 тысяч долларов. Как работает матрица? Вот Смотрите, друзья. Это я. Соответственно, подо мной регистрируется человек какой-то. Давайте я вам, наверное, покажу на матрице. Например, за 20 долларов. Сейчас посмотрим. Так, она не закрылась еще. Ну, давайте вот на закрытую. У меня, видите, уже 23 круга матрицы по 20 долларов. То есть, с этой матрицы, вот с каждого уровня я получаю деньги. Смотрите, подо мной регистрируется человек. Вот, с первого уровня, вот с этого партнерской программы, вы получаете по 5% от оплаты матрицы, так называемой. Да, то есть, от оплаты. На 20 долларах это примерно вам капает 1 доллар. Вот с этого, с этого уровня, по одному доллару с этих двух людей. Причем эти люди могут прийти к вам, к вам как от вышестоящего партнера, да, как вот, например, под меня попадает партнер, да, то есть он зарегистрировался, купил, например, продукт. И, соответственно, под этим партнером у меня регистрируется, например, следующий. Соответственно, этот партнер получает 1 доллар, а я вот от этого партнера получаю уже 19 долларов. То есть эти деньги со второго уровня я получаю 95 долларов процентов если с первого я получаю 5 по 5 процентов с каждого человека то со второго уровня я получаю по 95 с каждого человека то есть по сути вложив 20 долларов я возвращаю себе практически 80 да то есть вычитаем оттуда 20 которые я вложил 60 долларов я зарабатываю и причем я не продаю какой-то воздух я даю реальные знания компания просто Game дает реальные сервисы которые работают и не начать бизнес Вложив туда 10 долларов и хотя бы попробовать. да, Потому что ну, если вы не попробуете, вы не узнаете, что это такое, как это работает. Да. Ну и глупо вообще называть на самом деле какими-то вложениями 10 долларов. Потому что и когда мы идем в магазин, мы тратим и 20, и 30 долларов просто, чтобы купить себе поесть. 10 долларов это так, сходить кофе попить, наверное, с шоколадкой и все. Но здесь же вы можете попробовать участвовать в бизнесе. И начать зарабатывать реальные деньги под этим видео будет находиться ссылочка на мою видеоинструкцию где вы разберетесь как работает маркетинг план вы увидите как настраивать воронку продаж я расскажу в клубе в нашем как привлекать трафик и так далее то есть если вам это интересно присоединяйтесь к нашей команде нас уже более 800 человек если посмотреть на арену зайти я нахожусь сейчас в топе 545 активации, да, то есть 545 человек по моей рекомендации купили данный продукт. Это в топе за месяц я. но ну и за неделю, за эту, да, сегодня вторник, я тоже в топе. 15 партнеров подключилось за два дня. Почему так происходит? Потому что продукт реально рабочий, я даю систему, и, соответственно, если вы будете использовать данную систему, то, конечно же, не будет у вас таких больших результатов, да, там сразу 9000 долларов за месяц вы не заработаете, но вы хотя бы начнете собирать подписную базу, у вас хотя бы начнут появляться какие-то первые результаты, вы поймете, как вся эта система работает и сможете переложить ее на любой другой бизнес, если вы захотите. Вот, пожалуйста, мой доход еще раз покажу. 9042 доллара здесь вы видите все начисления когда они были во сколько то есть это все ну, реально эти деньги я уже выводил и не раз то есть они выводятся ежедневно на либо на вашу карту я вывожу себе на яндекс деньги ну кому куда удобнее в общем друзья за 21 день заработано 9042 доллара это практически 600 тысяч рублей я рекомендую вам данную партнерскую программу ссылочка на все инструкции и на то, как получить воронку, автоматизированную систему, которая будет обучать ваших партнеров. Вы найдете прямо под этим видео. С вами на связи был Евгений Ванин. Всем счастливо и пока-пока and you know how we do mm. <laughs>